Друзья, ой, извините, по традиции, добрый день, добрый вечер для тех, кто нас смотрит в Казахстане. И доброе утро, добрый день тех, кто нас смотрит в в России, в Белоруссии и в Европе. Друзья, регистрации было много. Я думаю, что мы дадим немножечко времени всем подсобраться, а от вас в чате пока ждем информации кто вы чем занимаетесь и какой у вас интерес к контенту собственно говоря зачем он вам нужен что вы хотите с ним сделать или не делать ну а я пару слов скажу о том что сегодня будет сегодня мы проводим открытый урок нашего курса контент менеджмент это будет уже шестой поток и да в таком старом формате, наверное, последний раз мы его проводим, но об изменениях форматов, которые наступят с весны 23 -го года, я расскажу, наверное, отдельно. Пока, вот сейчас, в феврале в марте, курс пойдет в классической модели, где вы будете заниматься с куратором, с наставником. Им будет София Семенова, и э, сможете получить своего рода бесплатный консалтинг э, на личных занятиях с ней каждую субботу. Так, э, Анна, э, это не рекламный выпуск, это открытый урок учебного курса. Мы рассказывать будем о курсе, о том, что есть внутри курса, о том, что вам там может быть интересно и полезно. Какие именно реальные кейсы вы ждете? Вы пришли на открытый урок учебного курса. Рассказ будет о курсе. Да. Итак, прежде чем мы с вами поговорим о том, о чем мы заявили в нашем анонсе, почему сегодня важен текстовый контент, и почему он по-прежнему рулит, и почему тексты снова вернулись, я, наверное, буквально пять слайдов о курсе покажу вам, потом передам слово Софии и подхвачу ее эстафетную палочку, расскажу вам немножко о соцсетях и о поездке контента в соцсетях. Итак, как и обещала, коротко о курсе. Курс состоит из трех крупных блоков. Первый посвящен контент-маркетингу. Второй – разного вида контентом, копирайтинг, визуальный контент, аудио-видео контент, текстовый контент. И третий блок – это управление контентом потому что контентная политика – это не просто красиво написанный текст или классное видео, или что-то в этом духе, а это осмысленная деятельность, которая ведется на протяжении длительного периода времени. Собственно говоря, курс наш создан как практикум, то есть каждый урок вы не просто смотрите чужие кейсы, это здорово, это увлекательно, это очень развивает, но на самом деле ничего не учит. Вы разбираете а, ваши задания, вы разбираете ваши кейсы, и я прям вот мега советую, кому это важно, кто действительно сейчас а, учится делать контент, учится им управлять а, или решает сложные задачки, связанные с контентом, а, пользуйтесь этой возможностью, потому что Наверное, с апреля мы переведем курсы наставничества на отдельный тариф. Кто работает? Работает с вами на курсе София Семенова, автор курса, и вы сейчас с ним пообщаетесь, эксперт по культуре и коммуникации. Будет с вами Яна Ларина, это лидер проекта диджитал-коммуникации и корпоративного портала НМЛК крупнейшего портала в России, крупнейшей металлургической компании. Наталья Серегина, бессменный лидер Корп ТВ Сбербанка, уже там много лет. Международный журналист и эксперт по текстам Анна Иванова Голицына. Ксения Лозукова тоже будет с вами говорить о диджитале, о нюджекинге, о соцсетях. И вместе с ней о соцсетях будет с вами говорить Юлия Есиповская а Елена Асанова – это крупный международный эксперт по сторителингу и автор большого проекта по сторителингу. Будет с вами читать как раз кусочек, посвященный истории. Вот, поэтому в курсе мы с вами будем фокусироваться на вот таких полезных инструментах, например, структуры текста, жанры, заголовки, правила постов в соцсетях и в мессенджерах. Особенности текстов для блога, лендинга и корп-медиа. А, язык и структуру вакансий. Потому что, да, друзья мои, от того, как вы написали вакансию, сильно зависит, кто к вам придет или не придет. А, например, инфографика. А, все знают, что это круто, но мало кто умеет ей пользоваться. Научим, как это делать без а, мега дорогих агентств. Что такое, например, hr brandbook и нафига он нужен, что такое внутренний фотобанк. Да, будем разбирать полезные ресурсы по созданию графики, мемов, гивок и вот, вот этого всего для соцсетей своими силами. Ну и сценарии. Это очень важная история, чтобы двигаться не точечно, вот так вот а двигаться все-таки осознанно, достигать целей. Мы с вами будем разбирать сценарий, циклы создания контента, тональность, польза и специфичность, сторителлинг, создание контента от первого лица и user-generation контент Ну что, друзья, на этом моя вводная часть закончена. Сейчас я передам слово Софии Семеновой, а вы видите... У тебя что-то страшное... У меня страшное? Да. А, да, да. что, что значит Страшно, Я вижу. Сейчас... Нет. нет, там задело за что-то. Микрофон. Mm. Понятно. Хорошо. Друзья, mm -hmm. обратите внимание, перед вами волшебный слайдик. И если вы в течение оставшихся трех дней приобретете на сайте, хоть казахском, хоть российском, этот курс и введете промо-код... опять промокод new23 то получите скидку это здорово все переключаюсь я на Софию София сейчас круто будет про контент и про тексты а я потом подхвачу и поговорю с вами немножко про соцсети ну надеюсь что это будет круто такой знаете задел уже надо оправдывать то что сказали Первый слайд. Добрый день. А, сложно читаемый, но а, с точки зрения контента, с точки презентации, наверное, не самый лучший слайд на, на свете. А, ну, а, о чем он говорит? Он должен убедить вас в том, что у меня большой опыт в области а, как коммуникации, так и бреда культуры, что у меня есть свыше 15 лет опыта в разных сферах. Сложно назвать, наверное, сферу, где я за это время не успела поработать, Читала я как маркетолог, как пиарщик, потом пришла на сторону э, внутри компании, да, там, добра или зла, с вами <свят> можем, каждый думает, как, э, как ему и нравится, да, называется внутренняя коммуникация, корпоративная коммуникация, да. соответственно, работаю сейчас на стыке, HR, коммуникации, вот всего, что с этим связано. А, если говорить по проектам, которые были, почему я могу вещать на международную аудиторию? Потому что я в свое время возглавляла, во-первых, международные команды корпоративных коммуникаций. У меня были коллеги. Да, я думаю, что это сторона добра, да, согласна с со мной. Ну, извините, Евгений, мой микрофон, наверное, боль. В следующий раз попробую улучшить микрофон, хотя специально купила новые наушники. И, соответственно, сижу немножко в полевых условиях, постольку, поскольку. Uh, у нас в офисе случился переезд, и здесь еще не так все uh, классно сделано. Сижу как бы в офисе, поскольку я работаю в компании, в корпорации, я не просто человек, который uh, вам что-то вещает. Теоретически я практически этим занимаюсь на ежедневной основе, то, о чем я рассказываю. Тем, что я буду с вами обсуждать, я это делаю... Uh, Подальше от встали пиджака. Ну, вроде бы я держу уже, видите, как я держу. Попробую так держать. Может быть, так будет лучше. Ну, Яндекс.Маркет есть у нас такое, äm, такое, так скажем, поразделение Яндекса, которое доставил мне эти наушники, новые, прям честно. Надеюсь, что, ну, в общем, они вас все-таки не очень сильно смущают. Ладно, переходим дальше. Соответственно, вернувшись как бы, к теме Аня, я бы вернулась на тему проектов, международный опыт. Просто могу сказать, что у меня есть международный опыт и управление командами международными, в чем это как бы, не Восточная Европа, а именно весь мир. Да, это и Штаты, и Германия, и страны Азии. И есть опыт в рамках крупных компаний и открытия офиса, в том числе и Казахстане, была неоднократно. Соответственно, могу об этом говорить. Проекты под руководством моим получали международные премии, в том числе с Абрами Golden Award, Digital Communications Award, ну и другие тоже премии. Имею международный сертификат Black Belt. Это сертификат Мелькрум, такая компания, по-моему, сейчас она так называется. В общем, смысл в том, что они меняли название, но это такая международная организация, вначале создана в Англии, и она выдает обычные сертификаты внутри комом которые являются международными. Получала я его а, не в России. То есть он международный. Что такое контент? Да, Говорилку я вам свою сказала, и теперь давайте поговорим, что такое контент. А, набросайте пару идей. Если они у вас есть, давайте немножко поактивничаем. Под вот конец моего рабочего дня, может быть, у вас, а, там, в зависимости от лимонного пояса, тоже разное время. Давайте немножко взбодримся пару Комментариев, дайте мне такое. Что такое контент? Сообщение чего-либо. Ну, отчасти, да, согласна с вами. Еще вариант? Сообщение чего-либо. Что еще? Ну ладно, не буду вас мучить. Спасибо, Яся, за комментарий. Что такое контент? А, содержание, да. Сейчас, извините, я тут немножечко с телефоном, чтобы было более комфортно мне его держать. Если вот вас спросили бы попросили бы простыми словами объяснить, что такое контент, по сути, это любая информация, выраженная у нас, либо, соответственно, речью, ну, то есть вот сейчас я с вами говорю, я, по сути, сообщаю вам некий, передаю какой-нибудь вам контент да, текстом или либо, либо другими способами передачи. И вообще контент, контент, да, контент как бы это король, да, информация. Да, все ваши ответы, они верные, но если вам нужно просто объяснить человеку, что такое контент и чем занимается контент-менеджер, и вообще зачем мы об этом все говорим так долго, то вы можете использовать эту формулировку простыми словами. Каким бывает контент по виду, восприятия и подачи? Ну, совершенно очевидно, что контент у нас бывает, ну, как минимум, четырех видов. Он бывает у нас текстовый контент, да, мы что-то либо пишем от руки, раньше писали от руки. Сейчас, в основном, мы это дело печатаем. Либо это может быть что-то визуальное. Ну, вот видите, такая картинка нарисована у меня в виде деревца. Либо это может быть аудиоконтент, подкасты, кстати. Мы активно стали запускать подкасты. Ну, во-первых, мы ведем самый на двоих такой образовательный подкаст. называется реальная коммуникации». Если она вам его не планировала не для того, чтобы вы его приобрели, для того, чтобы просто послушали и что-то новое для себя, возможно, узнали, есть, да, подкасты, соответственно, есть такие вещи, которые я, допустим, использую в работе, и многие компании используют в работе как вовне, так и внутри, да? то есть аудиоформаты сейчас от корпоративного радио мы уходим, еще как бы вот добавляются фо под, форматы аудиоподкастов. Хотя сам по себе аудиоподкаст, если честно, это не новая история, он в том или ином виде уже давно существует, там, с далеких двухтысячных. А что еще? Видеоформат. Да, мы сейчас очень, как это, из всех нас, э, если вы э, родились достаточно давно и выросли в СССР, ну, будучи маленькими, да, то фраза это, наверное, знакома практически каждому, уже был рожден в формате СССР, э, про то, что из всех возможных искусств важнейшим является кино. Ну, Владимир Ильич Ленин, говорят, сказал, ему приписывают авторство этих слов. Это случилось очень-очень давно, но так вот кино с нами до сих пор. Просто кино, оно изменило свой формат, и мы сейчас все с вами так или иначе, ну, создаем этот видеоконтент, используем его в работе, и не только. По сути, сейчас тоже у нас с вами идет не только передача там, в режиме онлайн, если мы это дело запишем, у нас, хотя это тоже сейчас, в принципе, видеоконтент, просто в прямом эфире видеоконтент. Это вот был слайд, на который я не переключилась, извините. Соответственно, четыре вида контента по виду восприятия и подачи. Есть еще деление какое. Да? У нас есть люди аудиалы, визуалы, кинестетики. Ну, соответственно, можно таким образом тоже контент для себя делить. Но давайте перейдем к текстам. А почему, на ваш взгляд, тексты по-прежнему рулят? Как вам кажется? Напишите свои мысли. Я вам скажу свои. Есть идея, почему тексты по-прежнему с нами? Ну, если идей особо у нас много нет. А, ну да, да, привыкли читать. Но, с другой стороны, знаете, более молодое поколение, как ни страшно, как прозвучит для многих, уже так, возможно, не считает. Да? Кто-то кому-то комфортнее, проще увидеть видео, да, то есть послушать, либо послушать что-то в подкасте. Это тоже частая история сейчас, особенно на фоне. Все еще много. Да, ну из аудио сейчас есть положение, которое позволит вам из аудио сделать текст. А, то есть мы даже из аудио или из видео, мы трансформируем эту историю в текст. Возможно, вы видели, да, перевод накладывать Совершенно верно. Привычный формат, недостойщий. Вы все, безусловно, правы. И мы с вами здесь собрались, сейчас, почему-то, Ань, перещелкни, пожалуйста, а, нет, это видимо совсем, уже перещелкнули далеко, извините, пожалуйста, он не перещелкивался, теперь перещелкнули на правильный. Отлично, Перещелкнул на правильный. Мы-то собрались с вами здесь не просто потому, что мы решили поговорить про контент. Я предполагаю, что все вы так или иначе связаны либо с внутренними коммуникациями, либо с коммуникациями, либо с коммуникациями бренда-работодателя. Соответственно, было проведено два исследования в прошлом году. Но ну, поскольку прошлый год и даты исследований не такие далекие, то а, могу вас уверить, что с тех пор мало что поменялось. Да? Вы видите топ-5 каналов. Это как раз регулярные исследования сообщественных коммуникаторов. Анна его проводит. Если что, можем спросить, что называется, <laughs> так это или нет. Но я уверен, что это так, потому что это прям слайд из ее нее исследования. И есть исследование Михайлов партнер для тех, кто не работает в России. Да, могу сказать, что это довольно-таки давно существующее пиар-агентство, довольно-таки известное, хорошей практикой в том числе и международной практикой, ну, в какой-то момент времени она уникла. Вот, поэтому я бы доверяла этим двум исследованиям, потому что большой охват и, в общем, по всем параметрам исследования сделаны качественно. Как мы видим с вами, что большинство форматов закрыты телеграм-каналы, корпоративные порталы, приложения, даже для колл-центров нужен текст. То есть без текста да, нам никуда не деться. Как бы мы с вами не диджитализировались, все равно старое доброе складывание э, букв, слова, да, слова предложения, предложения в тексты, разного рода тексты нам нужно, да, и нам нужно владеть этим мастерством да, написания, создания разнообразных текстов. То есть по-прежнему, на мой взгляд, тексты рулят всем. Ну это не только на мой взгляд, вы, видите, тоже подтверждаете своими комментариями, мой тезис. Соответственно, тексты а, нас окружают везде. А В курсе мы более подробно разбираем, как надо справиться. То есть есть специальные как бы, такие треугольники, по которым можно оценить классные текст. Тексты бывают разных жанров. Совершенно верно, что это недорогостоящий формат. То есть обычно, хотя, как сказать, иногда слово стоит очень дорого. Да, и если вы, например, работаете с отзывами, сотрудников, вернее, не сотрудников, а с отзывами о компании, там, бывших и текущих сотрудников, например, где-то, да, то вы работаете с депутацией бренда, то от того, как правильно вы ответите на отзыв или какой-то негативный комментарий вовне или там, внутри, да, то ошибка с точки зрения копирайтинга может стоить вам очень дорого, да? ну, если мы сделаем что-то не так и сделаем занудный какой-то текст и его просто не прочитают, может быть, это не так страшно. Но бывают ситуации, когда это прям фатально, чтобы нас э, прочитали, чтобы наш текст не пропустили, чтобы та информация, которую мы доносим, она была востребована. Соответственно, что у нас э, с вами э, востребовано в 2023 году? Прямо сейчас? Это тренды, вообще как бы, в принципе, касающиеся коммуникации в целом, да, но я их приложила немножко на корпоративные коммуникации. Персонализация и а, индивидуализация контента. Уже, мы давно, собственно, об этом говорим: что разделяю власти да, у вас есть целевая аудитория, а, дробите, да, вашу компанию, ваш, как бы, а, упаковывайте ваш продукт, условный продукт компании, либо какую-то информацию. UX копирайтинг а, это отдельный вопрос, я готова на него ответить, но чуть позже, ладно? А, соответственно, Персонализация и а, индивидуализация контента — это очень важная вещь. Вы занимаетесь чар-брендом. Если у вас есть айтишники, инженерные кто-то еще, возможно, или, допустим, фронт-энд, а, или, не знаю, первая линия, колл-центр и так, производство — это разные целевые аудитории, а, соответственно, вам нужно будет по-разному обращаться к людям. Вы пишете, извините, там, гендерное разделение, да, там, барышни, Молодые люди. Да, у нас сейчас мир, он, как бы, diversity, все эти темы мне очень хорошо знакомы, поскольку я, как бы, жила много и работала в международных э, компаниях, да, но при этом, при всем все равно мы таргетируем, да, то есть молодой маме условно мы напишем по одному, а какому другому человеку мы напишем по-другому. То есть персонализация, индивидуализация контента на разных уровнях нам прям вот самое то. Все к этому стремятся и все, в принципе, собирают как можно больше информации о пользователях, как можно больше аналитики. Я вам советую использовать активно аналитику при формировании контент плана и при подготовке текста, потому что вы должны знать, кому конкретно вы пишете. Вы должны представлять этого человека. Оригинальный контент. Что имеется в виду? Ну, понятно, что мы с вами конкурируем даже внутри компании. Мы конкурируем с огромным объемом информации. При этом при всем мы не можем сказать, хорошо, вот ссылки делают условно, да, или тексты пишут, такой, такой, такой, такой, такой отдел. Остальных, могут, никто не считает. Это не так, потому что у ваших целевых как бы коллег, у вашей целевой аудитории, у них огромное количество контента, и у них постоянно идет отвлечение. Все-таки контент, он должен цеплять внимание, он должен быть оригинальным, он должен выделяться. Простой рерайтинг, ну, он допустим, безусловно, понятно, что когда мы делаем контент под разные каналы, да, по одному поводу, например, да, в рамках коммуникационной кампании, мы все-таки не можем совсем разные писать, у нас не хватает зачастую ресурсов и так далее. Но, кстати, тут вам может быть искусственный интеллект в помощь. Я думаю, что вы слышали Новость, да, про то, что есть возможность а, в рамках искусственного интеллекта, это доступно и в России, и за рубежом уж тем более, и в Казахстане тоже, вы можете попробовать поразвлекаться с помощью искусственного интеллекта, разнообразить свои тексты, сделать их более оригинальными. Хотя там есть сомнения на эту тему, тем не менее, можете, можете попробовать это сделать. Соответственно, видео -копирайз. Это тоже важно. Сейчас я перед вами выступаю, да, прежде чем как бы об этом говорить. Я в голове простроила некую структуру. У меня есть некий все-таки текстовый формат тезисов и всего остального, что я буду вам говорить. Если у вас выступают люди, любой видеоролик, он подготовлен. Там всегда есть текст, слова, любой экспромт, он подготовлен. Сейчас видео рулит, да, потому что вот мы все больше и больше видеоформатов. Для рилс, для, для шортсов, э, ну, ТикТок, у нас его нет, в он есть, для ТикТока всегда все-таки пишется некий контент текстовый, да, то есть должен быть хотя бы какой-то скрипт минимальный написан, что, зачем. Здесь тоже это важно учиться. Упрощение текстов, но не упрощение смыслов есть ресурсы, да, там есть русскоязычные ресурсы, там англоязычные ресурсы, которые позволят вам убрать лишнюю шелуху, если вы сами это не очень умеете делать, то есть выступить немного редактором. И правда, тексты требуют упрощения. Сейчас никто не читает длинные зубодравительные тексты. И если говорить про структуру языков, да, то все-таки русскоязычное сообщество, ну русский язык, например, я думаю, возможно, казахский, я не очень в этом уверена, но предполагаю. Возможно, отличается от структуры построения на английском. Если в английском, ну, вообще в женной практике, мы не пишем «дорогой Иван иванович бу баба и куча-куча слов, мы сразу переходим к делу. Да, это язык зелового общения, английский, он очень простой в этом плане, очень понятный. Мы очень любим, как вот люди с другой языковой культуры, растекаться мысли по древу. Сейчас время нарезания текстов, да, коротких фраз, коротких, понятных. Тем самым мы про проявляем уважение к своему читателю, к потребителю наших текстов. Но при этом, при всем, да, как бы важно не выпустить что называется, водой ребенка. Да. Есть такая фраза, что вот можно, выливая воду, выписать у ребенка да, вместе с этой водой, да, потому что, ну, когда ребенка моешь, можешь заодно его выкинуть. Как бы это будет нехорошо, мягко говоря. Вот это про упрощение смыслов. Пожалуйста, не забывайте про то, что текст все-таки должен нести какой-то смысл. Да, конечно, отличается ответ, да. Для РФ аудитории на аглоязычный 10 кудов отличается. Вам нужно фактически рерайтить текст. Uh, UX копирайтинг и микроконтент. Uh, UX это user experience. То есть ваш пользователь, пользователь какого-то приложения, ну, чего-то, да, диджитализированного, у него есть опыт пользователей, да? И вот любая буковка, фразочка, менюшечка, вот это все сейчас, в принципе, вы должны об этом думать всегда. Да? Когда вы создаете, не знаю, позвоните нам, там, отправьте сообщение по такому-то адресу электронному, это должно быть кликабельным, и фразы должны быть понятными. Этому уделяется большое внимание. Мы тоже это пишем текстово, да? но это сошитая в диджитал, как бы, история. И это должно быть... Ну, ux правительство не только про кликабельные штуки это по другое немножко но это про то чтобы пользователю было удобно осуществлять вот этот вот пользовательский опыт скорее это про порталы про, я говорю, про приложение про digital инструмент микроконтент ну это вот что-то очень маленькое локальное такой тренд который сейчас тоже есть да вот шорты короткие сообщения то есть короче короче короче мы к этому стремимся но при этом при всем Лонгриды никуда не ушли. Например, есть такая платформа российская, Яндекс.Дзен. Она, я уверена, имеет аналоги, я более того, не то, что уверен, я знаю, что она имеет другие аналоги в других странах. Возможно, вам потребуется использовать платформу для лонгрида для того, чтобы просто в другом ресурсе, например, там другой соцсети сделать кросс-ссылку. То есть в той соцсети вы не можете из-за ограничений, там, в Твиттере, не знаю, где-то еще вы не сможете этого сделать. Да, на самом деле, не только в Твиттере. Во многих соцсетях есть ограничение по количеству знаков. Лонгрид удобнее, возможно, там, размещать на какой-то определенной платформе. И лонгриды читают. Есть такой IT-ресурс Хаббер. Лонгриды на Хабре читают. Смотря от кого и правда, но читают. Стори-теллинг тоже такая вещь, которая никуда не девается. Она трансформируется, возможно, в видео-сторителлинг, то есть совмещение видео и текста. Но люди любят истории. И особенно рассказанные... Интересно, зажигательно, понятно. А, поэтому storytelling с нами остается по-прежнему. User-generated контент. Про что это? Про то, что будучи коммуникатором в рамках компании, ну, не только компании, просто мы с вами говорим про компактивные коммуникации, невозможно весь контент делать самостоятельно. А, вот тот самый storytelling. Сторителлинг истории какие-то, которые рассказывают люди, лучше, если они будут рассказаны как бы от лица этих людей, а главное, лучше еще самими, допустим, запущенными, подготовленными. Это всегда хорошо, когда вы раздаете контент еще другим участникам, безусловно, управляя этим процессом. Что еще я хотела бы сказать про контент? Чем годный контент, например, отличается от негодного контента? Давайте с вами поразмышляем на эту тему. Пару слов. И, соответственно, я тогда коротко об этом скажу. Ну, годный контент для тех, кто не знает сленга. Релевантный, актуальный, классный контент. Согласна с вами? Да. То бишь, если он должен соответствовать целевой аудитории, он должен быть полезным и информативным. Да? Он должен быть достаточным для этой целевой аудитории. Он должен быть интересным, правдивым, наглядным, грамотным и актуальным. У него должна быть новизна. Да, конечно, вы правы. По сути, годный контент – это, по сути, такой тип актуальной информации, которая обеспечит реальную пользу для наших слушателей, либо читателей, либо смотрителей, телезрителей, зрителей, переданный грамотным, понятным языком, видеть текстовых, графических и видеоматериалов. Соответственно, годный контент в текстах, то есть ваш текст должен быть актуальным, полезным, информативным, достаточным, чтобы не надо было додумывать. Это убирает массу проблем, когда ваш текст не трактуется 55 там, раз как, потому что это избавит вас от негатива, избавит вас от слухов, от бесконечного комментирования, что же вы хотели сказать. При этом он должен быть достаточно а, интересным правдивым, ну, насколько это возможно. Наглядным. Да, мы сейчас тексты зачастую иллюстрируем, но даже словами можно быть наглядным. Ну и он должен быть грамотным. Давайте не забывать про русский, казахский и другие языки, про правила написания. Английский тоже имеет свою грамматику, свои правила. Хотя все языки упрощаются, безусловно, особенно в соцсетях. Но мы же с вами профессионалы, все-таки мы должны об этом помнить. Что хочу сказать под конец нашего с вами общения в рамках в урока? Где брать все-таки релевантный контент? Ходить народ, если по-простому, да? Это разговаривать с экспертами, узнавать, что волнует вашу целевую аудиторию, искать в комментариях, на форумах, анализировать статистику, доступную информацию, статистика, аналитика, кажется, где тексты, где аналитика, разные вещи. Совершенно нет. Статистика, вот те самые данные, которые вы накапливаете в рамках компании, которые отражают ваших потребителей контента, да, вот про что они, кто они, что их интересует, что они хотели бы слышать. Вот эта вся информация позволит вам делать релевантный контент. Как делать релевантный контент ценный контент. Давать подробности, показывать, а не описывать. То есть не надо вот, показать, что русский язык он великий и могучий, но описывает, описывает, описывает, описывает. Это давайте оставим. Льву Николаевичу Толстому и всем остальным да, нашим великим писателям, которых мы будем читать и очень красочно это представлять, показывать. То есть я сразу должна донести мысль в да, корпоративных коммуникациях и писать понятно. Вот эти, знаете, англицизмы, ну, с одной стороны, или, не знаю, какие-нибудь еще измы, может быть, русизмы, я не знаю, в разных странах по-разному, но в целом сокращение аббревиатуры, вы уверены, что ваши пользователи контент, знают это все. Всегда проверяйте себя, ну вот представьте, что вы вообще ничего не знаете в этой теме. Всем будет понятно вот эти ваши сокращения, вот этот ваш птичий язык. Пишите понятно. На этом, насколько я помню, у меня все. Сейчас. Ань, видимо, раз не щелкается, значит да. все, да? Угу. Значит все. Я хотела на тебя переселкнуть. Еще минуточку побудешь с нами? Да, конечно, я побуду. Из эфира... Сейчас можно отключиться от видеопотока и э, останешься, наверное, поотвечать на вопросы. Друзья, как я обещала, короткий э, сейчас будет спич мой и короткий дисклеймер. Э, друзья, я буквально на прошлой неделе обзавелась новыми красивыми зубами, но беда в том, что у меня еще есть некоторые дефекты фикции. Поэтому я думаю, вы меня простите. Вот, я буду почаще улыбаться, чтобы компенсировать отсутствие шипящих согласных. Итак, я обещала в своей части рассказать о соцсетях и рассказать о трендах. Значит, смотрите: вот они, как бы цели: цели, вытащенные из нашего ежегодного исследования. Кто принимал в нем участие, знает. В ноябре мы его завершили двенадцатый раз уже проводим, тринадцатый раз проводим, тройка остается та же самая. Укрепление лояльности, увлеченности, управление корп культуры проактивные коммуникации. И главные препятствия – это высокий уровень информационной неопределенности, слабая вовлеченность менеджеров среднего звена, непонимание роли и значения внутрикома. Собственно говоря, как мы можем с вами в рамках контента, в рамках нашей с вами основной работы ответить на это. Мы должны упаковывать коммуникации, упаковывать их таким образом, чтобы правильно транслировать цели и смыслы. Как ты лодку назовешь, так она и поплывет. И да, слова в нашем случае, в нашей профессии мега важны. Второе транслировать ролевые модели об этом говорила только что София, не рассказывать, не описывать, а показывать. То есть это история про рассказ через людей, через ролевые модели, через индикативное поведение. И, конечно, всегда must-have, наша третья задача, это то, как мы формируем репутацию нашей компании, образ нашего работодателя компании в целом в коммуникационном пространстве. Вот посмотрите, видите здесь, как менялись цели за последние несколько лет, и мы видим, что доля коммуникационных задач, она очень-очень велика. Соответственно, у нас с вами в руках есть ключевое решение. Это выбрать оптимальные каналы, выбрать оптимальные платформы, для того, чтобы общаться с нашей аудиторией и подготовить и транслировать на них тот самый вовлекающий контент. Контент, который не оставляет людей равнодушным. А мы помним, что у нас с вами цель не просто кому-то что-то сообщить. Нет, мы не газета, мы не телестудия, там, не информационное агентство. Мы коммуникаторы. То есть мы отвечаем за воздействие на поведение наших адресатов. И когда мне мои студенты на очередном курсе пишут «Мы доносим, мы информируем». Я сразу так, таким большим буквам пишу «Нет, ребята, мы это не делаем. Мы осуществляем целевую коммуникацию, чтобы воздействовать на поведение». Поэтому контент должен цеплять, должен попадать прямо в сердце или в голову, там не знаю, куда вы целитесь, и он должен быть мега адаптирован под аудиторию, под платформу и под ваши цели. Вот вам каналы, какие каналы у нас в 22 году лидируют. И мы с вами видим, что первое, второе место, третье, да, и, наверное, четвертое, нет, пятое, первое, второе, третье и пятое места – это Ровно те места, где рулит текстовый контент. Да, мы там используем визуалку, мы, конечно, используем там видео, можем использовать звук, но все таки и на портале, и в рассылках, и в мессенджерах, и в электронных изданиях мы в первую очередь пишем текст. Мы делаем текстовый контент. И буквально вчера вечером по-моему, вчера или позавчера в нашем внутрикомском чате один молодой коммуникатор задал вопрос. Я как бы пишу электронные дайджесты, я пишу рассылки, а меня мои коллеги из внешнего пиара все время останавливают, все время исправляют, они придираются. Ведь я же должна как можно проще вносить, да, вы должны вносить, понятно, но не упрощать, то есть э, не надо обеднять текст, не надо обеднять смыслы. Вот этим сейчас, к сожалению, страдают очень многие, и э, нет, чем проще, тем лучше это не, не работает. Теперь про социальные сети. Как я вам и обещала, да, мы видим, что у нас соцсети все равно популярны, невзирая на все проблемы, а вместе с мессенджерами они прям мега популярны. Давайте посмотрим, что там можно поделать. Конечно, рассказать о нашей компании и рассказать о ней так, чтобы люди влюбились в нее чтобы они хотели делиться рассказами, шерить, или захотели, uh, сказать, вау, это крутая компания, я, я хочу в ней работать. Uh, где мы это делаем? Ну, раскладочка для России, для Казахстана. Мы добавим сюда еще Facebook, uh, Telegram. Ребята, Telegram рулит, и uh, все-таки по-прежнему добрый старый Instagram еще с нами. Вот видим здесь насколько Telegram выстрелил, насколько он стал популярен. Поэтому, если у вас еще нет телеграм-канала и привязанного к нему телеграм-чата сообщества ваших сотрудников, немедленно сделайте это. У кого-то висит, мне прям жаль, но у меня все хорошо. У кого висит, ребята, обновите, сделайте F5. Если уж мы с вами заговорили про чаты, каналы, группы и все прочее, есть плюсы, есть минусы. Мы понимаем, что с одной стороны это быстро, оперативно, но с другой стороны история в том, что служба безопасности может жаловаться, что это нарушает протоколы, сотрудники могут жаловаться, что чатов слишком много, и как бы быстрая сменяемость информации может привести к тому, что сообщения будут теряться. Что с этим делать? Контент-план, друзья мои. Если вы работаете с телеграм-каналом и вообще с соцсетями и мессенджерами, помните, что они требуют такого же жесткого контент-планирования, как если бы вы работали маркетологом, там, я не знаю, бренда Victoria Secrets или Adidas, вам нужно иметь контент-план. В разбивке по кварталам, в разбивке по месяцам, в разбивке по неделям. Сейчас доберемся. Это первое. Во-вторых, вы должны выходить в одно и то же время. Люди должны привыкать к этому. В-третьих, и здесь опять... Солидарно я с Софией, друзья мои, в этом чате и в этом канале вы должны давать то, что полезно людям. Опять же, цитирую вот запрос прошлой недели из нашего внутрикомского чата. Девушка спрашивала, мы хотим познакомить, вернее, ее изначальный запрос звучал так. Какой придумать движ и как а, найти темы, а, чтобы вовлекать людей в телеграм-чате, чтобы они общались и им было там весело и интересно? Ну, правильный ответ – никак. Нет. Так не бывает. Значит, история заключается в том, а, что у канала и у чата а, разные задачи. Канал трансляции информации сверху вниз, у вас есть контент-план, у вас есть тематическая повестка, и вы публикуете. А, чат – это возможность людей обсудить их вопросы или задать вопросы, если вы являетесь модератором, чат тематический, и а, как-то проявить себя. И здесь не нужно никого веселить, вовлекать, а, там, я не знаю, кидать им какие-нибудь, мемы, там, не знаю, шорты, какие-то веселые гифки. Нет, у чата такой задачи нет. Но вы должны постоянно смотреть, чтобы вопросы были отвечены, чтобы были отправлены ссылки на нужные ресурсы, чтобы не нарушались правила общения в чате, да, там, какие вы установите, и чтобы люди извлекали пользу. То есть вы должны привлекать к работе в этом комьюнити экспертов. Не вы должны его вести лично. Там должны быть люди, которые могут делиться своей экспертизой, могут отвечать на эти вопросы. И тогда это комьюнити заживет. Ну, соответственно, что могу вам сказать? Для всех соцсетей и в Казахстане. И в Узбекистане, знаю, нас сейчас ребята слушают из Узбекистана, и тем более в России. Сейчас мега актуальна так называемая повестка плюс. Когда мы не вытесняем проблемы, которые есть вокруг нас, но помогаем людям найти что-то позитивное. Поэтому, когда вы создаете свой контент-план, думайте о том, какую созидательную повестку вы можете предложить. Не ой, давайте повеселимся, ой, у нас там пятница-развратница, запастим сегодня фоточки, там, я не знаю, из бара. Нет, не надо. Мы должны давать, если мы говорим о социальном контенте, что-то, что поддерживает людей, помогает и приносит им пользу. И здесь на помощь приходит то самое знание целевой аудитории. Например, если вы знаете, что в этом комьюнити много молодых родителей, ну возьмитесь, заведите рубрику раз в неделю, делитесь какими-нибудь полезными событиями или мероприятиями для детей. Если у вас любители скидок, бонусов и всего прочего – там, делитесь какими-то полезными фишками, там, о том, что где-то появилось что-то новое, идет распродажа или так далее. Но это вот как минимум. Любите читать, делитесь новыми книгами и промокодами на покупку их, там, я не знаю, на электронных ресурсах. Делитесь просто советами о фильмах, книгах, сериалах, спектаклях и так далее. Придерживаемся для социальных сетей правила «Одна хорошая новость – день». Не э, ура там, я не знаю, что такое, мы там дали стране 148 тонн угля, а что действительно, что порадует ваших читателей. А, так. М -м -м. Чай, а как быть с сотрудниками, которые увольняются, значит, тут два вопроса. Про модерацию и про конфиденциальность. Значит, смотрите, вопрос первый. Я вообще не рекомендую на внешних ресурсах, будь то мессенджеры или социальные сети, публиковать что-либо конфиденциальное. Даже без учета, что кто-то уволится, все остаются работать. Просто нет никакой гарантии, что люди не заскринят экран, не перешлют сообщение и завтра это не окажется там, где этого не должно быть. Нет. Мы все-таки, когда мы работаем на внешних ресурсах, мы э, стараемся как-то соблюдать правила конфиденциальности и информационной политики. Теперь по поводу модерации, по поводу увольнения, добавления. Э, как быть с другими чатами, не скажу. Про WhatsApp не знаю, по-моему, он этого не умеет. Э, в Телеграме через бота вы делаете связку с АПИ вашей либо Active Directory, либо там, не знаю, кадровой системы, что у вас стоит, там 1С или что-то другое. И ровно раз в сутки он проводит опрос и удаляет адреса тех, кого в этом списке нет. Это делается довольно просто. Итак, еще раз, для социальных сетей нам нужна созидательная повестка но созидательная повестка та, которая создает для людей пользу. Не просто ой, котики, или там, я не знаю, что-то еще, а что-то, что для них будет полезно и интересно. Это первое. И второе – стимулирует людей делиться тем хорошим, что у них происходит. Челленджи, вызовы, там, не знаю, предложения сфотографировать, условно свое рабочее место или там своего любимца или свою библиотеку или там я не знаю там свой завтрак в качестве такого интертеймента да тоже вполне так ну что наверное вот это вот вкратце про соцсети то что я хотела вам сказать еще раз кидаю вам ссылку на странице курса и на промокод которым я надеюсь вы воспользуетесь Меньше, чем через неделю, в понедельник, 30 января, шестой поток из Телеграма в ВК есть, стартует. Я надеюсь, вы там все будете. Ну а теперь мы с Софией готовы ответить на вопросы, друзья мои, если они у вас есть. Друзья, поставьте в чат плюсики, если вопросы есть, и мы ждем, пока вы их напишите. И минусы, если вопросов нет. А, вот вижу. Перепост, крос Да, есть. Ну, телеграм, он вообще лунненький. Насколько реально найти работу во внутрикоме? Как можно искать? Ну, смотрите, у нас в чате в внутрикомском. Только за последнюю неделю было три вакансии разного уровня, там, да, от джуниора до, там, довольно э, высокопоставленного. Можно найти? Можно? Да. Угу. Так. Еще какие-то вопросы? Как ее искать? Ну, стандартная, знакомые, хэдхантер, профессиональные сообщества. Так, что если сотрудники не подписываются на корпоративную группу в ВК? А, а, я так понимаю, Полин, уточните, в чем вопрос? Почему не подписываются? Или что сделать, чтобы они подписывались? Потому что ответ на вопрос, почему, он может быть разный. Например, им неудобно посещать ВК. Да, ну вот. Если человек не является пользователем этой социальной сети, то ради корпоративной группы, ну, нет, он туда не пойдет. Значит, что сделать, чтобы они подписались? Правильный ответ будет звучать так. Ничего. Значит, если вам нужен постоянный канал коммуникации, проведите небольшое исследование и выясните, где ваши сотрудники сидят сами по себе. Это первое. Вполне возможно, это не ВК. Второе. Поинтересуйтесь, а что им было бы интересно и полезно. И когда вы выйдете на нужную платформу и начнете постить хотя бы там процентов 50-60 интересного для них контента, перемешку с корпоративным, тогда да, они подпишутся. Ну, Полин, тут я ничего вам сказать не могу по поводу вашей службы безопасности, но никакой разницы между Телеграмом и ВК, поверьте мне, нет. Ну вот, что Телеграм-канал вы заведете, что у вас группа ВК. С точки зрения безопасности Телеграм даже лучше. Это двойное сквозное шифрование. Да, вполне возможно, согласно Софией, что, может быть, проблемы не в социальной сети, может быть, вам нужен другой канал. Тут а, ведь история не в том, чтобы они по дефолту подписались. Подписка ради подписки ничего не значит. Что вы хотите там делать? Угу. Ну, давайте так, друзья. Если вопросы есть, мы еще повесим в эфире. Но наш час уже приближается к концу и как бы, если вопросов нет, то мы с вами будем на сегодня завершать наше общение. Была признательна всем, кто был. Да. Ну, Яся, ВК стал популярнее в силу объективных причин, а не в силу качества платформы, скажем так. Хорошо, я думаю, что все эти вопросы, друзья, вы обязательно обсудите и со мной, и главное, с Софией Семеновой во время общения на курсе. У вас будет пять волшебных этапов, где вы сможете поговорить обо всем. И да, мы ждем вас на курсе. Приходите. Все. Всем пока-пока, друзья!